Я спешил через ухабы, по сугробам к вам бежал, Даже ледяную бабу дальний путь с собой не взял. Вот добрался поздней ночью, заглянул я в свой мешок, Здесь подарков очень много, как же донести я смог? Здесь огромное везение, денег целый миллион, Заводное настроение... Разных разностей вагон. Что ж, подарки принимайте. Поздравляю вас, друзья. И почаще вспоминайте добрым словом вы меня.